ВКонтакте запускает оплачиваемую стажировку для студентов и выпускников. Стажеры будут работать над проектами для многомиллионной аудитории и получат шанс присоединиться к команде ВКонтакте. Студентов ждут в командах ВКонтакте, Одноклассников, голосового помощника Маруси, ВКонтакте Роботы, ВК Клауд Solution, Алиэкспресс Россия и других проектов экосистемы ВКонтакте. Длительность стажировки 2-3 месяца. Даты старта разные и зависят от выбранного направления. Стажировка оплачивается. Стажировка ВКонтакте проходит более чем по 30 IT-направлениям от фронт-энд, бэк и мобильной разработки, машинного обучения и аналитики до информационной безопасности, тестирования и юзабилити исследований. Ребята узнают, как создаются масштабные и сложные проекты и смогут поучаствовать в их развитии. Их ждут реальные практические задачи, которые специалисты ВКонтакте решают каждый день. Менторы из числа опытных сотрудников ВКонтакте поделятся опытом решения запросов пользователей и познакомят с самыми актуальными технологиями. Стажеров также ждут лекции от экспертов компании и мероприятия для погружения в работу команды, а на некоторых направлениях – разработка и защита собственного проекта. Подать заявку можно до 25 февраля включительно. Отбор участников будет проходить в несколько этапов, включая тестирование и техническое собеседование. Набор на стажировку в гибридном формате идет в Москве и Санкт-Петербурге. Для студентов из других городов по ряду направлений возможен удаленный формат. Подать заявку на стажировку могут студенты, а также выпускники, получившие дипломы не ранее 2020 года. По окончании стажировки все стажеры получат сертификаты и памятный мерч ВКонтакте. Напомним, что сейчас для студентов также идет набор на бесплатные семестровые онлайн-курсы от ВКонтакте по аналитике, тестированию и обеспечению доступности. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!